А я хочу, а я хочу опять По лесу бегать и пеньков стрелять В пещере тролля я дразнить хочу На лодке карвис гор я полечу Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Сегодня постараюсь рассказать про такой очень интересный предмет и его функционал, как «бродильная бочка» что же такое медовуха, с чем ее вообще едят, и как используют, и как производят. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому наливай себе чаечку, готовь печеньки, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Также смотри это видео до самого конца. Дальше будет очень много интересного, годного контента специально для тебя. Ну а мы начинаем! Данный гайд больше всего подойдет новичкам в игрушечке Вальхейм. Да, более опытные викинги, я уже думаю, знают, что такое из себя представля бродильная бочка и как ее использовать, поэтому если ты уже про и если ты уже знаком с этой темой то пожалуйста переключайся на другой видосик на моем канале, есть очень много годного контента, переходи в плейлист по Вальхейму, он есть по ссылочке в описании под данным видосиком, приятного тебе просмотра, ну и пойдем покажу что такое бродильная бочка бродильная бочка появляется у игрока тогда, когда вы исследуете а, бронзу она находится значит у нас в меню ремесла и на ее изготовление требуются следующие компоненты. Это 30 штук качественной древесины, 5 э, слитков бронзы и 10 э, смолы. Ну и плюс для создания потребуется кузница, конечно же. А, что же такое бродильная бочка и для чего она а, нужна? В процессе, если ты захочешь грамотно и безболезненно сражаться со всякими разными боссами, то тебе придется усиливать своего персонажа нехилым способом. Да, зелье варенье здесь все идет только через бродильную бочку, а, в которой готовится вкуснейшая медовуха. Так и называются здесь зелья, которые ты, будешь у... которые ты будешь использовать для усиления своего персонажа. Где можно найти качественную древесину, Качественную древесину, ребятки, можно найти а, вообще где угодно. Пусть это будут, например, луга, также она есть на равнинах, а, добывается она из берез или же из дубов. Ну, более подробно, ребятки, я про это все дело говорил в предыдущих моих сериях, в предыдущих видосиках. Да, находите в плейлисте, все имеется по а, теме цельной, например, или же качественной древесины. Следующий пункт, который нам потребуется, это, конечно же, а, бронза как добывается бронза, а очень а, легко и просто. Перед этим нужно сделать кузницу, да, а, кузница у вас, а, поставить ее в мастерской и пробовать искать такие ресурсы, как а, медь, с помощью добычи медной руды вы сможете выплавить медь в вашей печечке. И также потребуется олова. Олову можно найти на берегах черного леса. Вот когда вы найдете необходимое количество ресурсов, вы сможете сделать в вашей кузнице бронзу путем сплава меди и олова. Но лично я бы сделал, наверное, какую-нибудь еще специальную печь для того, чтобы делать сплавы каких-то металлов. Но у нас пока что все делается на кузнице путем просто-напросто перековки одного а, в другое. Ну да ладненько. Ну и с третьим компонентом, таким как со смолой, проблем вообще никаких не будет. Ну что ж, пойдем уже установим это самое произведение искусства к нам в наш собственный а, домик. А, подойдет, место установки подойдет абсолютно а, везде, где бы вам ни заблагорассудилось. Ты также легко можешь поставить эту бочку как на улице, лишь бы она была в радиусе действия твоего верстака и она будет идеально работать, да,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 И идеально будет воспроизводить желаемый тобой мед. Но также можно поставить ее где-нибудь в помещении, на какие-нибудь специальные подмосточки, чтобы покрасивее немножко а, смотрелось. У меня вот тут уже приготовлено место, куда я ее и установлю. Вуаля, друзья, простым движением а, молотка мы устанавливаем эту бродильную бочечку вот сюда. И давай покажу тебе, как же с ней правильно нужно взаимодействовать. Да, нажав на, кно, на, нажав на бочку просто так, вам, ребятки, вылетит такая надпись, что у вас нет перерабатываемых а, предметов. Так вот, как эти перерабатываемые предметы получить, я тебе, конечно же, а, покажу. Для этого тебе потребуется котел. Это еще одна приблуда, которую необходимо будет сделать тогда, когда у тебя появится а, олово и когда ты начнешь свои поиски а, первого металла. То есть олово идеально подойдет для этой задачи. То есть 10 олова нам нужно на воспроизводство вот такого вот а, котелка. Это, ребят, две связующие части, бесконечные одна без которых существовать не может. То есть котел обязательно нужен для бродильной бочки, да-да-да. В котле именно у нас и готовятся все те основы медовухи, которые мы потом сможем э, перерабатывать, да, Отпускать для брожения в бродильную бочку То есть вот у нас уже несколько рецептов имеется Основа медовухи полезная Которая восстанавливает здоровье Насколько я помню Основа медовухи сопротивления яду Очень хорошо понадобится она нам для того Когда мы будем исследовать биом болота Да, она будет очень сильно резать Входящий дебаф от яда Также есть основа медовухи выносливость Это вот такие вот у нас баночки Которые восстанавливают 80 пунктов выносливости При ее упаковке ну и следующая основа медовухи вкусная. Это вот такие вот бутылочки, которые нужны для... Для временного восстановления выносливости Да-да-да, там по-моему 10 секунд дается, чтобы восстановить вашу а, выносливость а, Допустим, ребятки, сделали вы и ищите ингредиенты Ингредиенты нужны самые разные а, Вот здесь, когда вы смотрите на, каждый, на каждую основу У вас показывается, сколько каких ингредиентов должно быть Давайте, например, мы сделаем сейчас самую полезную медовуху Она так и называется, основа медовухи полезная Значит, 10 меда 5 черники нам потребуется, да, где у нас тут черничка, вот она у нас, 5 чернички. Тадамс. Так, 10. Насколько я помню, вроде бы нам нужно вот этой ягоды, малина. Где у нас находится мед? Меда у нас, ребят, достаточно. Кстати, кто не знает, как искать медовые вот эти вот улей, как ставить все, есть, ребятки, в прошлых моих видосиках я рассказывал. И, пожалуйста, мы уже почти что можем сделать полезную медовушечку. Нам осталось всего лишь один одуванчик взять. Он у нас тоже где-то завалялся вот здесь в ингредиентах. Да, вот он. Делаем основу медовухи Полезная. И вот как только вы, ребятки, сделаете из определенных ингредиентов эту основу медовухи, вот ее-то и нужно уже помещать вот в эту бродильную бочку. Собственно, эта основа, она для нее и нужна. Просто подходите на бочечку, нажимаете на кнопочку «Е», e, и все, друзья, процесс брожения запущен. А, как минимум, процесс брожения длится где-то игровые сутки, может быть, даже чуть больше. Я, ребятки, точно не измерял. Знаете точно, что процесс пошел, и в скором времени вы получите заветные свои несколько баночек. После того, как эффект брожения закончится, на выходе вы получите, вроде бы как, если мне не изменяет память, память аж до 6 штучек этого... этой, значит, медовушечки До да, шесть бутыльков к вам упадут прямо в руки и вы можете их уже смело использовать по назначению. Сразу скажу, что вот эти зелья очень хорошо спасают именно вот на начальных этапах игры, когда у вас, когда у вас нет нормальной брони, когда вы идете в горы, можно будет сделать... Медовуху, которая будет резать Входящий ледяной баф Постоянный, да, или дебаф, как он называется Этих самых бочек можно поставить Неограниченное количество, насколько Хватит ваших э, ресурсов Да, лимита как такового по строительству В Вальхеме никакого абсолютно нет А самый главный лимит, это, конечно же Ваш компьютер, чтобы он справлялся Со всем всей той нагрузкой, которую вы Построите здесь в Вальхеме. да-да-да Те рецепты, которые показываю я вам сейчас Тут в своем, значит, котелке Это, ребят, не все, что можно сделать для бродильной бочки. Основ будет гораздо больше Со временем вы откроете основу медовухи на сопротивление морозу. После у вас также появится основа медовухи очень полезная, которая будет восстанавливать здоровье гораздо большей степени. Также у вас со временем появится медовуха а, вроде бы увеличенной выносливости или как она будет называться средняя выносливость которая также восстанавливает больше гораздо выносливости чем обычная медовушка. Но если честно сразу тебе скажу что я лично пользовался мед... пользуюсь медовухой и по сей день, даже тогда, когда я уже одолел всех боссов, да мне определенно пригождаются все эти баночки, которые, например, отхиливают меня, когда мне это нужно, поэтому бочка вам потребуется вообще на очень большой промежуток времени, поэтому не поленись, постарайся найти необходимые ингредиенты, ставь ее, да-да-да, и тогда твое выживание станет более комфортным и более насыщенным, ну и более интересным. Ну что ж, на сегодня это пока что вся информация по поводу данного объекта, как бродильная бочка. Я надеюсь, тебе целиком и полностью разъяснил ситуацию по ней и Теперь тебе станет гораздо проще с ней разобраться. Зритель, если же ты считаешь, что братишка Скрэч указал не совсем полную информацию по бродильной бочке, то, пожалуйста, поругай меня в комментариях, напиши мол, ты что творишь, братишка Скрэч, напиши-ка еще вот это, вот это и вот это. И я обязательно в следующем своем видосике дополню а, информацию в полном объеме. Также, если у тебя есть какая-нибудь годная, крутая идея по поводу видео по Вальхейму, и не только, тоже смело пиши мне, предлагай в комментариях, и мы с тобой предметно пообщаемся. Ну что ж, играйте только в